Время 6.57, я выгляжу не очень, потому что я легла только в 4 часа утра. В общем, такую пустую моя комната не выглядела еще никогда. Я направляюсь в аэропорт Питера. Что за херню я несу? Я очень сонная, не скуку то херню, простите. В общем, влог из Питера, потому что именно там и направляемся. Я запитаюсь, потому что я не знаю, почему сегодня как-то такой сонный влог. Uh, да, в общем, я не знаю, как долго буду снимать, потому что я планировала приехать и снимать там месяц, чтобы показать, как я обжилась. В общем, узнаем. Короче, ко мне приехала моя пидрушка меня провожать. Питерушка. Это Маша. Делайте ее популярной звездой. я вернулась и мой первый день в питере прошел достаточно устало, потому что все что мы успели сделать это заехать в квартиру в которой я сейчас собственно и нахожусь сходить в магазин за продуктами поесть и лечь спать причем спать я легла отрубилась практически мгновенно спала я как убитая и честно говоря все еще хочу спать Да. В общем, из ближайших планов у меня сейчас первое это найти работу. Естественно, я уже в процессе, потому что меня в понедельник позвали на собеседование сегодня суббота. Вот, найти работу, собственно, как я уже сказала. А еще один план, это походить на пробные занятия в студиях на пилоне, потому что это мой дети еще, в общем, вот найти свою. И продолжить таки заниматься танцами на пилоне. В общем, что я могу сказать, уже вторник, и.. Пока мы жили в этой квартире, обнаружилось, что здесь очень много косяков, то есть, к примеру, вот телевизор, он не работает, проблема в том, что он как бы есть, но за него надо платить, и хозяйка... Квартиры отказалась платить за телевизор, потому что, типа, 2000 она платить не хочется. и, в общем, обошлись мы без телевизора. Проблема также заключается в том, что здесь дизайнерская ванна, и в ней просто невозможно мыться, потому что там... Эм... От стены до ванны есть такой вот небольшой промежуточек, и если ты моешься, там образуется огромная просто лужа, мыться можно только на коленях, иначе придется мыть просто всю квартиру, потому что там нет пореврика вот этого вот маленького между комнатами. И да, поэтому сегодня, в общем, мы переезжаем, я покажу новую квартиру. Вот, интересно, в общем, жизнь у нас в Питере. К новому режиму, в принципе, я уже привыкла. Ложусь плюс-минус где-то в 11 часов. Просто нет сил, нет у меня сил э, не спать больше. Потому что я езжу постоянно. Я уже, кстати, более-менее акклиматизировалась. Начала разбираться в метро. Типа, я уже не смотрю по картам. Типа, э, вот. Э, пока что я работу не нашла собеседование все еще ходим-ходим-ходим, где-то ждем ответов, где-то ждем моделей, вот, да, немножко переживаю, конечно, насчет этого, потому что уже, простите меня, какой там, 13 декабря, а времени осталось не так много, хотя всего три дня прошло, но я очень переживаю насчет этого, вот, пока что вот так вот. В общем, сейчас я буду делать модель, салон, который мне понравился, в принципе, уже скоро подойду, Вернусь, когда сделаю модель и расскажу чакам. В общем, в принципе, я уже успела переехать. У меня в планах сейчас этой квартиру. Господи, сколько я буду это монтировать? Я без понятия, потому что материала много. Вот, в общем, вернусь к вам уже скоро. В общем, день пошел по, по одному месту с самого начала. Типа, с утра у меня было собеседование, но условия мне не особо понравились, потому что. Там, типа, нужно сидеть просто-просто сидеть, типа не под запись, а просто сидишь и ждешь. Вот, это уже огромный минус, как бы мы в 21 веке живем, типа, нужно учиться как бы работать под запись. Типа, есть запись, ты типа выходишь. Нет записи, ты не выходишь, сидишь дома. Вот. Салон, про который, в принципе, я писала в телеграм-канале. Между прочим, телеграм-канал, там выходят все мои переживания, все мои какие-то обсуждения, фоточки. Я оставлю в описании, так что если вам интересно пощать, о чем там я болтаю в свободное время. В принципе, кстати, я там всем отвечаю. Общаемся в комментариях. Вот ссылочку, как я уже сказала, оставлю в описании. Переходите. Вот. Второй салон, я сегодня пришла, у меня все планы на него, потому что это удобный для меня салон, он мне понравился, Меня сегодня должна была быть модель, и прикол в том, что она отменилась, об этом мы узнали только, когда я уже пришла, мне пришлось ехать обратно, вот, сейчас, я не знаю, я пришла домой, потому что у меня практически сел телефон, и я не знаю, сейчас я буду смотреть на Авито, может быть, я смогу еще сегодня куда-то подъехать, но, честно говоря, у меня каждый день как день сурка. Я каждое утро встаю около восьми, еду в первый салон, потом еду во второй салон, что-то делаю, что-то разговариваю, разговариваю об одном и том же, каждый день наполняю какие-то документы. И, в общем, честно говоря, это очень сильно выбивает с колеи. Господи, это шикарно. Я уже точно неделю, как в Питере, и тут, блин, постоянно идет снег, практически постоянно. Я не могу передать через камеру всю красоту, но я думаю, вы замечаете, что на заднем фоне какие-то блики, какие-то снежочки. В общем, идет снег, и это очень круто. Короче, я пошла с мамой в Мегу, в огромный торговый центр чтобы закупиться и тут дохера магазинов короче будем смотреть может еще не прикуплю кстати вот эту я купила тоже вчера получается так что да пока все пошли глядеться мы зажигаем свечки я надеюсь никто меня не децензурит за такие выкрутасы но давай я теперь крелев отлично э, давай Первое свеча готова. Сейчас я зажгу еще две свечки. Все. Надо, кстати, вам показать, как она выглядит. Зажгись. Короче, вот такая вот красота. Новогодняя. Сейчас. Оп. И последняя, которая случайно погасла, пока зажигалась. Еще одна. не видно но как вы можете слышать повсюду фейерверки люди отмечают новый год мы сейчас короче в гостях моей старшей сводной сестры и мужа. а вы рукой в камеру я говорю про вас Вот передайте ой господи боже мой что-нибудь передайте короче надо что-то сказать привет а. что вам сказать хорошего я стесняюсь Небо сверкает от фейерверков. Сказать, что я в восторге, равно ничего не сказать. Сейчас я повернусь спиной. Посмотрите, как все блестит. Посмотрите, как все блестит. Вот, смотрите, смотрите, смотрите, фейерверк, фейерверк. Так близко. Обалдеть. А -а -а -а -а -а -а. Закончился. 2 часа ночи по центру Питера Питер. Удачи, Качество, конечно, говорит До свидания Как прочему, макияж, но Прям по самому Невскому <связывая> В общем, я думаю, в принципе, это последняя моя запись а, Да Я решила не показывать квартиру, потому что Она не самая красивая но а, я уже живу здесь одна, ну точно пару дней. Мои родители уехали, по-моему, 4 числа, а сегодня уже 10. Ну, неделю получается уже даже. Вот, и ну, постепенно обустраиваем быт. Я не могу сказать, что типа мне скучно, мне страшно, нет, но само как-то все обустраивается, мне не страшно, я спокойно заспаю, без всяких там, божему, мне страшно, как же быть. По иронии судьбы, смогла найти работу буквально на следующий день после того, как, после того, как уехала мама. Точнее, даже не совсем так. А, в общем, в Питере есть сеть кисточки. Возможно, вы не знаете, возможно, нет. Но, а, в общем, меня взяли в кисточки и, типа, сказали, выходи в стажеры. А, причем, я не разговаривала именно с управляющей, это было через администратора. И как я поняла, типа, я должна выходить, была под запись. В общем, первый день у меня с 9 до 9 я пришла э, и столкнулась с такой проблемой, что тут просто сидишь и ждешь. У меня была клиентка, а, с улицы просто какая-то тетка зашла, такая, мне нужно срочно, типа, вот, маникюр и все. Я думаю, типа, ну ладно, а я обычно на первом месте работы, ну, когда прям первый-первый маникюр, я очень нервничаю. Блин, и так получилось, что я не знаю, у кого была, типа, ошибка, моя это была ошибка, или, типа, женщина дернула рукой, и поэтому я ее поранила. Короче, я ее поранила. Uh, вот, я очень долго извинялась, потому что мне было стыдно на самом деле, потому что, типа, блин, я знаю, что я уже умею не резать клиентов, типа, да, и, в общем, короче, uh, я, когда закончила процедуру, я долго извинялась, говорила, что извините, типа, мой первый день очень сильно перенервничала, типа, там, простите, простите, простите, в общем, вот, она ушла. Я подумала, типа, ну, наверное, на понимающий, типа, вот. А мем в том, что а, тут в салоне, в кисточках, типа, можно работникам ставить оценку. И, короче, я, типа, сижу, спустя час она мне ставит одну звезду из пяти, и, типа, мой рейтинг падает. Я такая думаю, блин, сейчас ко мне, наверное, толпами пойдут. В общем, вот, а за это время также я успела найти... А подработку ну как сказать то есть типа я стажировалась на квесте и мне очень понравилось как бы вот поэтому э, после того как я эту клиентку обслужила я поняла что типа ждать не особо нечего э, и в общем я обманула администратора сказала, что типа ненадолго надо отойти типа вот и поехала на стажировку на квест. Про квесты расскажу сейчас, чуть попозже Вот, на следующий день в кисточках я тоже пришла Я просидела полдня и опять же решила уйти Потому что, типа, ну, блин, это не вариант вообще абсолютно Сейчас я работаю в другом месте Мне очень помогла моя знакомая в Питере С которой мы познакомились через интернет Очень хорошая девочка Передаю привет, если ты будешь видеть это видео Вот, и, в общем, мы с ней делали очень классный маникюрчик и меня взяли, прям сразу же, в общем, вчера был мой первый рабочий день, у меня был один клиент, я выхожу именно под запись, то есть я не должна приходить с утра, у меня был клиент в 4, я пришла в 4, сделала клиента, больше клиентов не было, я пошла домой, в общем, вот, клиентке тоже все понравилось, если что, все мои работы тоже, кстати, публикую в Телеграме и в Инсте, поэтому, если вдруг захотите зайти ко мне на маникюрчик, то мои работы можете посмотреть именно там. Вот, сегодня у меня уже второй рабочий день, сегодня у меня две записи, завтра у меня уже три записи, поэтому этот салон мне нравится больше. Отсюда я уходить пока не собираюсь. Вот, пока что идет акция, как бы знакомство с мастером, я получаю не так много, но в любом случае надо же сегодня начинать. В общем, вот. А -а -а, господи, я уже на 4 минуты наговорила. Вот, поэтому с маникюром вроде бы все, я нашла работу, сейчас потихоньку будем. Получать свой навык еще больше. По поводу квеста. А, честно говоря, я очень люблю квесты. Я типа квестолюб. Я люблю ходить на перформансы с актерами. И у меня был знакомый, который работал на квесте и работает до сих пор, и я у нее очень много спрашивала по этому поводу, типа, как работать, что работать, что делать, в общем, вот. И по его рассказам, в принципе, я подумала, может, мне попробовать тоже поработать на квесте, потому что, ну, то есть вот у меня работа, график два через два, то есть два дня я работаю, два дня отдыхаю. Ну и, собственно, ну, чтобы не сидеть на жопе ровно два оставшихся дня, почему бы, как бы, типа, не найти какую-то дополнительную подработку, которая тебе тоже может понравиться. Вот, в общем, я нашла объявление на Авито, списались, мне сказали, приходи, постажируем тебя, потому что у тебя не было опыта в такой сфере. Прихожу, в общем, за три дня, в принципе, все поняла, ну, то есть, как бы... Работа не такая-то уж и сложная, то есть, ну, я думаю, все понимают, что встретить гостей, поговорить с ними, отвезти на первую локацию, и остальное время ты просто сидишь, смотришь по камерам, если это какие-то актеры, ты там с ними взаимодействуешь, взаимодействуешь с игроками, даешь подсказки, ну, собственно, и все. В общем, вот, у меня была огромная надежда на этот квест, но а, изначально я не говорила, что у меня, типа, график 2 через два. Когда я сказала о том, что график 2 через два, мне сразу отказали. А -а -а я очень плакала, на самом деле, по этому поводу, потому что я очень прикипела к ребятам, типа, прям, они мне все понравились, полюбились, мне было комфортно в этой атмосфере, типа, и, блин, в общем, короче, мне очень обидно, потому что я написала, типа, главному человеку, сказала, что можете объяснить причину, может быть, можно как-то это, типа, исправить, потому что, ну, я считаю, что я справлюсь, Uh, человек пообещал мне ответить вчера еще, в общем, ответа нет, я так понимаю, что типа, ну, все, поэтому, да, мне очень обидно, потому что вряд ли мы сможем просто так общаться с этими людьми, в общем, вот, uh, да, но в любом случае жизнь постепенно налаживается, я думаю, сейчас, uh, так сказать, все будет лучше и лучше.